Я знаю, что очень многие из вас заволновались, не увидев расписание следующего года наших встречи, но волнение ваше напрасно. И сейчас объясню почему. Наше занятие мы, безусловно, продолжим. Просто мы переносим, немножко меняем формат и переносим их полностью и целиком в форумное пространство. Как это будет выглядеть? Во-первых, причина. К величайшему сожалению, я не могу вам гарантировать в следующем учебном году, что в определенный день и час я буду на ваших голубых экранах. Моя учеба и моя работа и по написанию книг, и по дальнейшему освоению магических знаний требует моего присутствия в других местах, где, к величайшему сожалению, я не всегда располагаю своим временем абсолютно. Поэтому, соответственно, не могу вам дать такого обещания, что и вы будете располагать моим временем абсолютно, по крайней мере, в оговоренное время. А поскольку свои обещания я привыкла сдерживать и не давать их понапрасну, мы с коллегами-преподавателями, Подумали-подумали и решили, что мы можем предложить вам следующую, следующую форму работы. Во-первых, все наши занятия, которые у нас уже прошли, все 10 уроков, включая сегодняшний, будут вам доступны в видеоматериале. И я думаю, это вас порадует. Думаю, многих порадует, что эти занятия будут доступны абсолютно свободно. Ну, не абсолютно, условно свободно. Условно свободно. Через форум. Через форум. Но раздел Общая теория магии с 1 августа сломался мы делаем закрытым, и открытым он будет только лишь для участников нашей группы. Раз а также для тех вновь прибывших людей, которые, которые будут являться достойным дополнением до целого нашей компании. Нужда требует, чтобы мы расширялись, поэтому нам нужна, нужна будет в команду еще, еще свежие умы. Но, коллеги, как вы сами понимаете, на этом лафа заканчивается. Дальше начинаются одни сплошные сложности. Каждый наш урок будет выложен отдельно. И доступ к каждому уроку будет открываться отдельно. Для тех, кто присутствовал на наших занятиях от а до я и участвовал в форумной дискуссии, будут открыты все 10 уроков сразу. Но каждый последующий урок одиннадцатый, который будет в августе и так далее, так далее, так далее. А, опять же повторюсь, не могу вам гарантировать, что они будут выходить по расписанию, да, по возможности. Но постараюсь это делать так часто, насколько у меня будет а, получаться. А, без уроков вы не останетесь, не волнуйтесь. Будем работать дальше, ибо впереди у нас поле не паханое. Но тем не менее, каждый последующий урок будет открываться для всех, а, абсолютно для всех при выполнении следующих правил. Вы не просто изучаете этот урок, внимательно его слушаете, смотрите, можно даже несколько раз, теперь это не возбраняется у вас, теперь будет такая возможность старые уроки переслушивать столько раз, сколько вам надо. Но я жду от вас логичных, разумных, неформальных рассуждений. Каждый последующий урок будет открываться после того, как вы покажете результат на основании уже изученного материала. То есть начиная с первого. Вы даете отчет по первому уроку, вы описываете, что вы поняли, вы участвуете, пусть в несколько запоздалом, но обсуждение с коллегами, коллеги-активисты, я думаю, с большим удовольствием вернутся на несколько шагов назад, чтобы поговорить о том, что было и о том, что уже есть. И только после этого по решению модераторов и администраторов в форума для вас открывается каждый последующий урок. Правило для вновь прибывших, они будут выложены на форуме, они будут в информационном письме, то есть без информации вы не расстанетесь. Если вдруг что-то непонятно об этом, что я сейчас рассказала, вы пишете администратору, вы задаете вопрос на форум, и вам обязательно тут же будет рассказано более подробно и отвечено на все вопросы очень терпеливо нашими нежными, заботливыми, любящими нашими администраторами форума и модераторами, которые строгие лишь только потому, потому что стесняются, а так они очень нежны. имейте это в виду, если вы тоже будете с ними нежны, вы сразу увидите, какие они локи, они моментально станут кот, это жидкость, то есть тут же вам ответят на все ваши вопросы. Давайте будем считать, что это наши наставники, наши боги, наши учителя, которые у меня точно такие же, как и у вас, намекают нам о том, что иногда полезно переодеваться, в том числе и в форматах. Да? А мы ни в коем случае не спорим с нашими наставниками, мы сами знаем, что полезно переодеваться, и менять формат работы тоже иногда полезно. А Скоро мы к этому вопросу привыкнем, привыкнем, что это полезно, да? а не переодеваться, не только переодеваться. В любом случае много пользы вы сможете извлечь из нового формата. Главное, ни на одну минуту не забывайте, он не конечен. И я все-таки вернусь в цивилизацию. Но тогда мы еще что-нибудь придумаем, ибо нашей фантазии границ нет. Самое главное, чтобы нам было это удобно, интересно, классно и никогда не надоедало.